Всем привет! Сегодня очередное видео по электромобилю с автоматикой. И рассказать сегодня хотелось бы про электродвигатель. На старом электромобиле у меня стоял коллекторный двигатель номинальной мощностью 400 Вт. Под нагрузку он выдавал до 1,5 кВт, но на таких мощностях он уже очень сильно греется, особенно на небольших оборотах, потому что его система охлаждения не справляется. Начинает подгорать коллекторный узел, поэтому даже внешней системы охлаждения этого не решить. Ну и слабоват он был даже для той машины, для новой его тем более не хватит. Поэтому решено было установить новый асинхронный э -э двигатель. Потому что в любом случае он будет питаться промышленной сетью и в принципе даже частотник особо на него не нужен. Сейчас покажу во что все, -э все это вылилось. Вот так теперь выглядит мой электромобильчик, трехфазный электродвигатель, 2,2 киловатта, 1400 оборотов в минуту. А, был у меня вариант поставить сюда двигатель тоже на 2,2 киловатта, но на 2800 оборотов в минуту, но ну, тогда оно уже получается ошибка резвое а с редуктором, у которого большое передачное отношение, и с низкооборотистым двигателем, у которого крутящий момент выше, чем у более оборотистого при одинаковой мощности, получится довольно неплохая тяга. Мне, собственно говоря, это и нужно. Поскольку большая скорость мне для этой машины не нужна, а нужно, чтобы она просто либо ехала, либо стояла на месте. Поэтому я и сказал, что частотник ставиться сюда не будет. А с таким уже с оборотистым двигателем там да там частотник понадобится еще проблема такая с тем более оборотистым что он на лапах а этот фланцевый и редуктор тоже фланцевый, они спокойненько стыкуются на болты и единым блоком работают а для того пришлось бы еще дополнительную рамку сюда какой-то ваять и опять же начались бы проблемы с голом с соосностью чем лишний геморрой проще так поставить пока что прикручен у меня на два болта сверху тут болт отсутствует и единственную проблему еще сейчас вот я вставлю фото он мне достался практически за копейки по одной простой причине да, у него сломлен фланец то есть одного болтового отверстия нет вот это отверстие только с той стороны вот так вот просто флайнс отломан. Ну, поэтому я его практически за бесценок и взял. А так такой двигатель довольно дорогой. Ну, ну в принципе, для этих целей хватит. Если что-то отломится, найдем фланец такой. Новый, целый, поменяем. Пока что пусть с таким. Попробуем разок, как оно будет. А вот, собственно говоря, и старый моторчик, который стоял. Коллекторный. Вон они, щетки там. Вот. Ну, как, в принципе, он хороший, но... Опять же, у него был шильдик. На нем значилось, что у него максимальные обороты 14 тысяч. Либо это я что-то не понял, либо он реально такой высокооборотистый. Вот он, собственно говоря, поэтому и греется, потому что он рассчитан на немножко другой режим работы. А в машине ему приходилось работать на относительно низких оборотах. В общем, тяжело ему было. Ему надо именно раскрутиться и работать уже более-менее скоростном режиме, когда ток поменьше. Но, тем не менее, это коллекторный двигатель. Он тянет снизу практически в режиме короткого замыкания. Это его достоинство. А поскольку он снизов тянет, у него охлаждение плохое, даже если крючатку сюда повесить. И из-за этого ему еще тяжелее. Ток большой, охлаждения нет, вот он уверяется. Но щеточный узел, его как не охлаждая, он все равно будет подгорать вместе контакта. Но, уже мое такое субъективное мнение, с этим ничего не поделать. Опять же, он греется. Почему? У него мощность немножко ниже, чем нужна. Соответственно, он снижает обороты, чтобы эту мощность набрать, снижаются обороты, повышается ток, повышается ток, он греется. Поэтому, может, такая вот странная ситуация, но если бы он был помощнее, он бы так не грелся. Либо надо было ставить какую-то внешнюю систему охлаждения. Но опять же, это уже если бы, если бы, это уже дело прошедших дней. В принципе, в моей машине его роль еще не окончена. Он будет ставиться на рулевое управление в качестве двигателя для сервопривода. Но об этом чуть позже. Вот такая ситуация с электродвигателями на данный момент. Старый двигатель на самом деле был не очень мощный. Пытался мощность развить. Из-за этого больше ток потреблял, грелся. ну И в общем, цепная реакция шла быстро перегревался, долго эксплуатировать его невозможно было, но тем не менее он отработал довольно приличное время, не сгорел. Под новый двигатель частотник ставиться не будет, поскольку он низкооборотистый и редуктор с большим передачным числом в заднем мосту. Поэтому скорость машины будет небольшая, там я просчитывал около 7 км в час, что это получается это максимум. Под нагрузкой я уверен, что немножечко упадет она. А для... Высокооборотисто у того, который на 2900, по-моему, оборотов. Там да, там частотник бы уже был нужен. Но смысла мне нет. Этот двигатель более тяговитый, поскольку низкооборотистый. В общем, то, что мне нужно, я в нем получил. Ну что ж, на сегодня все. Делитесь видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!